Всем привет, друзья! Почему следует изучать авторский аукционный метод продажи недвижимости? Потому что все прочие методы, старообрядческие, вялотекущие методы продажи не работают. Научитесь создавать ажиотаж и продавайте уверенные вам объекты на 21 день после подписания договора и получения предоплаты на маркетинг у собственников. Присоединяйтесь к 29-му уже потоку моего флагманского курса «Агент-миллионер за 90 дней». Будущее принадлежит компетентным людям.